Так, небольшой обзор по поводу штатного выпрямителя на Yamaha 9.9 GMAH И по поводу штатной розетки, которая идет <coughs> уже на моторе Как это все отобразится на показаниях, я вам сейчас покажу Маленький мультиметр, это штатная розетка Большой мультиметр, это непосредственно прям с выпрямителя идет выход Ну и соответственно... На ящике посмотрим. Тахометр пока снял, чтобы показания на нем не отображались. А, ну да, если, кстати, включаем ящик питания, ну, для зарядки мотора, то сразу появляется 12,7 вольта. Ну, пока выключим. Сейчас заведем мотор и посмотрим на показания штатных розеток и выпрямителей штатной розетки и штатного брызга. Итак, это показание идет непосредственно с выпрямителя, 5,5 вольт, а на штатной розетке, как мы видим, ничего. Я вот сейчас немного добавляя газ, будем наблюдать. Надо заглушить потому что тут воды уже налил трындец ну и так показания мы видели то есть в принципе выпрямитель работает и при более скажем так больше половины газа 12 вольт он выдаст сто процентов но выдаст ли он 14 вольт как об этом заявлено в сервис мануале это большой вопрос поэтому возможно его придется менять на самоделку. Ну а со штатной розетки, вы уже видели, напряжение шло 1 вольт. Ну, в принципе, если на полном газу, то, может быть, вольта 3 он выдаст. Но не более того. Так, к сожалению, села батарейка здесь. А нет, еще живой. Сейчас посмотрим на ящики все это дело как он будет заряжаться но ну, 84 процента сейчас еще раз заведем посмотрим на думаю на ходу в режиме клиса заряд будет идти по поводу подключения к штатному времителю как многие на видео говорят берем вот эти два провода и подключаемся к ним нет это все неправда то есть вы сами видели замеры по мультиметру, то есть конкретно на юмахе 99 гмаш, надо подключаться непосредственно красный провод, который вот этот идет с упрямителя и на массу. Все. Эти провода идут на штатную розетку, напряжение на которой ну, не больше двух вольт, трех максимум, скорее всего будет на полном газу. В таком подключении <coughs> массу на мотор и Красный провод сопрямителя даст вполне уверенный заряд для аккумулятора.